Короче, смотрим э, видос маразма ЧВК Редан «Кто такие?». Мы на самом деле вчера смотрели два ролика про ЧВК Редан, уже разобрались, кто это такие, но, извините меня, как бы маразм — это маразм. Поэтому это, это другое вы не понимаете, надо еще раз посмотреть, узнать, что, кто такие ЧВК Редан. Ну, от маразма это интереснее слушать, всего было бы. Поэтому смотрим. В этом видео хочу поговорить про ЧВК Редан. На протяжении уже наверное недели под каждым моим роликом комментариями, чтобы я снял видео про каких-то там чивыка, а не могу сказать, что я не за эту ситуацию, не знаю, кто это такие. каждый, день кучка долбоебов заходит на мой стрим, и спрашивают, что ты думаешь о ЧВК а Ридане. А еще более долбоебы, которые пишут. Ты Ридан? Отбросы общества, Один летний малолетний малолетним Потому что у московского ТТА произошел в, ТЦ драка между -то в черное, и чепными пацами, что уже Причины не ну, вроде как в словом сыр участников они что-то не поделили стулья в потом там слово заслово начали друг друга скоплять, ну и потом это все перешло в Драться, видимо, решили без говна и до первой смерти. Вроде бы для российских ТЦ абсолютно типичная ситуация. И уже после того, как это видео освободилось, новость, что одна из групп подростков, которые участвовали в массовой потасовке, а не те, которые были проявляет в черное, это новая молодежная группа под названием Чегогариван. Если вкратце то это сообщество Жигггер Книфра, которое расшифровывает белые волосы, их черной, на, Хантер -Хантер, на котором на внутри него. а название а видимо, настоящим совсем куда каждый день челкари, ЧВК, и также склады, чтобы уже обычный что ничего ситуация, ведь по факту, драки между и ведь чего, вообще... Короче, очень интересно от маразма это слышать еще потому, что он. Ну, помните, мы смотрели видосы про аниме, как он относится к аниме. Его вот тут прослеживается вот этот четкий пацаны с. Э, Кратко стрижены. Но это это почему-то сейчас звучит не как э, действительно так, а как будто он больше прикалывается. почему это так звучит? Конфликт был за то стулья. В общем, какая типичная ситуация. И только потом по начали и рассказывать про какую-то опасную группировку, я всех либо и выезжать но, извините меня, как вот этот сладенький мальчик может, в принципе, кого-то отпиздить? Вы понимаете, что длинные волосы это контрпродуктивно. Это прям контрпродуктивно. Они на той и лысые, и скинхеды, потому что они пиздятся по-настоящему, блять. Ну, типа, ты можешь схватить вот так вот за и все, и пиздец. Это самое опасное место. Как можно... Как, -как, -как в принципе, они могут, блядь, там что-то, блядь, за попизделовки выступать, если они даже не подготовлены никак? укладывается. потом сюда еще и подключились и начали специально -культуры, чтобы заставлять их извиниться. как понимаете, что такие видео не могут показать здесь на Ютубе. Так как это правильно? Я находил в канале плюс. У него там таких видосов просто Ой, бля, помойка. Это реклама, что ли? Это просто уже и ютубизм, по-моему, это слышали, и юморазом. По-моему, это реклама. И когда нацисты фотлабрируют, заставляют увяняться. И, кстати, военные только сними. В общем, ссылочка будет в описании, за крепким комменте. А, Да. Да. После да, да, да. еще какое-то время, видимо, власти после того, как весь этот обскур раскрусили, все же решили взяться за новую испеченную группировку и возле крупной. Дети были замечены машин самонаведения. А также начались первые задержания. В общем, больше в принципе никакой информации нет. Ну да, какие-то паросы начинают гигиениаться в суперкуришь и включением свою жопу. Все. А почему они все фоткаются типа спинами? Я не смогу так сфоткаться. То есть понимаете, даже если захочу вступить вот эту вот говно из жопы, я не смогу так сфоткаться, потому что у меня вся спина прищава. Да хуй <смех> минное поле И как я уже и сказал, это настолько раздутая ситуация просто из ничего Я даже скажу, как это примерно происходило кому то то московском ТЦ какие-то мамкины ловники Позрались с немышниками-челкорями из-за стулья, Потом начали докапываться к ним из внешнего вида Те оказались непромаха и вдали отпор Завязалась массовая потасовка Охранники у нас как обычно стоят Чтобы паучка была видна, а в чем проблема? Ну типа, спереди его повесить Патч использовать Они же там патчи носят На, на этот, ну Как во втором <смех> Гитлер не виноват, как бы говоря, ну да это не грена дело, и я не понимаю, что мне в принципе заработку получают, ну, в принципе, для российских ТЦ стандартная ситуация. И потом уже паблики начали форсить, что якобы в московских ТЦ, орудует какая то опасная преступная группировка подростков. Спросы у нас уже живет через сколько угодно относиться к вот ну кому да вот, я сейчас нахожусь по сути в шмотках де инсайдерских но я таким не являюсь мне это подарили вот но представьте вот по факту есть человек которым просто во первых а нравится так одеваться они просто себя увереннее чувствуют наверное в такой одежде им просто комфортнее а, и б Девочкам нравится, то есть это имеет практический смысл одеваться так, вести себя так и носить такое, потому что это нравится девочкам. Это имеет практический смысл вот вот выглядеть так. Теперь стоит у себя растись, волосы или надеть атрибутику спокойно, и тебя тоже могут спросить какие-нибудь недовынки или кавказцы. А то лучше тебе еще в отзаг за пихну. Вот сейчас обращаюсь ко всем недовынкам культурам. А может, пожалуйста, придумай себе себя самостоятельно. Ну я там не знаю, рисовать в фотошопе, все поиграю и Они говорят, что у них еще нормальные бренды. Как, например, в свое время какие-нибудь недовынки заходили. Да, я, я себе создам токсик схвату, у меня будет свой стиль одежды реально ю ю ю ю ю Базарю, бля, буду. Полису наверное. А сейчас какие-то солюи, нефри, шварты, восемь мир похой, мешку. Единственное, мне кажется, почему-то нужно относиться серьезно. Напека, потому что туда данный... иди. Че, че, че, Маразм сказал. Сублог, мне все эти делоулки А сейчас какие-то солюи, нефри, шварты, восемь мир похой, мешку. И... Шквалят весьма себе неплохую анимешку. Это сказал Маразм. Мне кажется, почему нужно серьезно, это потому, что данные устраивают свои разборки именно на прогулках центрах, где простые граждане проводят свой досуг. Я считаю абсолютно правильным, что Серьезно. И да. и Девушки не будут, люди. Даже в 90-х было все по уму, Там хотя бы в лесу увозили людей. Да, нет, шучу, не надо так делать. И тут на самом деле произошло точно такой же феномен, как в свое время с голубым косм, вы поняли, про что говорил, точно так же феномен как СУЕ запрещенная в России организация. Когда вначале начале произошла какая-то незначина рядовая ситуация, а затем СМИ начали эту ситуацию депоблизировать, что упоявила опасная преступная группировка молодежи. И более для того, что вы такому обсуду придаете какую-то серьезность, детализируете проблему, эта проблема реально появляется. Как вы думаете, куда-нибудь с глупом? Да, знаете, в чем проблема? В капитализме. Я сейчас бешуток, типа, ТГ-каналы это форсят, потому что это им выгодно. Это новая аудитория, это больше денег на продажи рекламы. рекламы. Паблики это форсят, потому что им это выгодно в денежном плане. все вот все. Виноват капитализм, не было бы денег, был бы коммунизм, союз, не, вот это. А, Было бы все нормально. Я сейчас вообще пишу, так типа. Я, я прям вообще не рофлю. Это прям, ну, правда. Почему э, СМИ форсят эту тему? Потому что им это выгодно. Все. Попросту, крутой враг, что появилась какая хочет сделать правильно, найти себя, это же сукуйтура, что, говорили. потом еще на по поводу я это даже к отказываюсь. Да, у нас еще и аниме, наваты, на молодежь. Ну, такого не было вот бы я вот сейчас смотрю, а когда я, это смотрю, я что буду на улицу, в если бы я с ним, наверное, тет не познакомился и не видел бы историю с Никоглаем, я бы, наверное, дальше бы его и не смотрел, потому что он стал адекватным и рофлить просто не до чем. То есть раньше я смотрел Моразмы, чтобы покекать, блять, с него, конкретно с Моразмы, из того, какой он хуйни несет. А сейчас я смотрю из-за контента. Ебать, дожил. Сейчас как минтю поковыт пальчики я самой буйной какой штукой какой не спасу. и все это движение утихнет. Ни в коем случае это не серьезно, к этому относиться не стоит. А вот почему действительно стоит относиться серьезно? Это новую рольку нашего хорошего друга Мешаник Громова, который сейчас офигенно пьет. О, да, получается, пацаны. Чё могу сказать? Редан до сих пор толбоёбый. Там чел спрашивал насчет, как относишься к Мизулине. Вот, блядь, я, короче, пытался разобраться, кто она такая. И знаешь что? Вот как бы... Да, много очень крижовых и хуёвых заявлений. Но прикол в том, что это заявление. Вот без шуток, типа. То есть у нее есть прям шизанутые заявления прям Дикая шиза какая-то Насчет всяких блокировок, того, что не надо блокировать Но в тот же момент ее действия Вот если посмотреть именно то, что она сделала Это хорошие инициативы Ну самое то, что я могу прям вспомнить Это вот про Никоглая И про казино, казино стримеров Вот эти две инициативы Которые она прямо именно сделала То есть не ля-ля языком, а сделала Это хорошие инициативы Это я одобряю Были шизовые предложения, но они типа не дошли до дела Поэтому... Ну, типа, если смотреть по не трёпу языку, а по делам, то хорошо отношусь. А если по заявлениям, то с опаской, конечно, очень сильно.